А я не пью, не курю, умею борщ варить. В Варкрафт играла в Доту и в КС. А еще я умею компот варить. И салаты резать.